Что решает регрессивный гипноз? Для чего он нужен и кто может им воспользоваться? Ко мне приходит большое количество людей на консультацию по разным причинам. У кого-то провалы финансов, у кого-то провалы в отношениях, кто-то не может разобраться с самим собой и потерялся в этом мире, да, и ищет ответ на вопрос, в чем мое предназначение. И очень часто я использую такой инструмент, как регрессивный гипноз. Нужно просто понимать, что это не тот гипноз, в котором вы привыкли наблюдать в цирковых каких-то моментах. Да? То есть вы не спите, вы просто отключены от вашего левого полушария, логически мыслящего и все пытающегося контролировать. Моя задача – отдать вас в волю. Царство ваших образов правого полушария, где кроется большое количество информации, и в том числе той, которая вас заставляет возвращаться и возвращаться в какие-то моменты в вашем текущем воплощении и не дает вам двигаться дальше. То есть где-то заблокирована энергия, это часто происходит во время сильной эмоции. Вспомните даже в текущую жизнь, наверняка у каждого из вас была какая-то сильная эмоция, в которой вы не могли из нее быстро выйти, но это может быть с потерей близкого человека, и вы все время думаете о нем, его уже давно нет, и вот уже прошло 40 дней, а вы все время думаете, ложитесь спать, и сны снятся, это вас беспокоит, это вас постоянно отвлекает, и вы тратите свой ресурс на то, что бы разобраться с тем а что же я может быть не сделала в чем моя вина как мне надо было поступить а может быть я бы сделала вот так и было бы лучше конечно на все это тратится огромное количество энергии и у вас не хватает уже сил для того чтобы двигаться дальше достигать своих целей да просто поставить цель потому что у вас все внимание в какой-то болевой точке вот то же самое происходит и в прошлых воплощениях. Была какая-то болевая точка, была сильная эмоциональная накалка. И в этот момент произошло что-то, что прервало ту вашу прошлую жизнь. Вот этот кусочек накала, он остался и тянется в вашем текущем воплощении. И туда тоже утекает энергия. Это смутное чувство беспокойства и тревоги, которое вы не знаете откуда берется. Поверьте мне, я тоже проходила этот опыт и чувство страха, липкое чувство страха, которое меня сковывала в какие-то моменты, и даже не понимала откуда, вплоть до того, что начиналась тахикардия. Когда же я разобралась в причине этого страха во множественных своих погружениях, я разбирала по кирпичику этот завал в моем подсознании для того, чтобы энергия распаковалась и давала мне мощность да, для того, чтобы двигаться в текущем моем воплощении. Когда мы уходим в регрессивное состояние, наша задача всего лишь навсего распаковывать образы, но ни в коем случае не менять прошлое, мы не можем его изменить. Мы можем наблюдать как в киноленте, что там было и эта информация к размышлению этой информация для осознанного понимания того, что происходит сейчас, в данном воплощении здесь и сейчас. что с вами происходит? Иногда мы не можем быстро растождествиться с той прошлой жизнью, потому что не понимаем, что там происходило. Это могут быть повторяющиеся сны, особенно в детском возрасте, там запоминается это. Это могут быть постоянные люди, которые к вам приходят и меняются лица, а содержание остается. Да? Бывает такое. Кто-то несколько раз замуж выходит или женится как бы на одном и том же человеке, потому что поведенческая характеристика сохраняется. У кого-то пропадают деньги с периодичностью, у кого-то происходит еще что-то. Вот это маленькое такое зернышко которое прорастает внутри, и оно этими корнями закореняется в нашем внутреннем подсознании и мешает нам двигаться дальше. Мы как бы скованы по рукам и ногам, не можем двигаться. Вот Для того, чтобы убрать эти путы, мы можем в регрессивном гипнозе увидеть причину и растождествиться, это не я, это моя прошлая жизнь. И, соответственно, наша душа, она как разбитое зеркальце начнет по кусочкам, по кусочкам собираться в одно единое целое и давать уже полноценную нормальную картинку. Поэтому одного сеанса регрессивного гипноза, конечно, очень мало. Но даже в одном сеансе можно решить огромное количество вопросов. Ведь помимо запроса мы еще формируем три вопроса, которые мы можем получить ответ в этом сеансе. И вопросы могут касаться не только вашей личной жизни, но и жизни ваших близких, детей, родителей, супругов. И тех близких людей, с которыми вы контактируете, и с ними может что-то произошло, а вы не знаете, как вы можете им помочь. Соответственно, вы можете напрямую задать вопрос о своем предназначении и получить ответ. Соответственно, вы можете задать вопрос в регрессивном гипнозе, который касается вашего прошлого, настоящего или будущего. Это не гадание. И если кто-то предлагает вам изменить ваше прошлое, то убегите от этого человека, чур меня, чур меня, как можно дальше, потому что изменить ничего невозможно. Мы просто будем вешать еще один блок в вашем подсознании, который закрывает эту память и пытается изменить, и эта раздвоенность будет приводить к серьезным неврологическим последствиям вплоть до раздвоения личности. Поэтому менять в прошлом мы ничего не можем. Мы можем осознать и, взяв этот урок, двигаться дальше. Техника перезаписывания прошлого, она хороша, когда у нас есть болевой синдром прямо сейчас. Мелкий болевой синдром. Вот чтобы его убрать, мы пользуемся этой техникой. Но потом мы возвращаемся, если это необходимо, и уже прорабатываем эту ситуацию, чтобы она там не накапливалась. Иногда мне задают вопросы – Опасно ли это в регрессивном гипнозе? Вдруг со мной что-то произойдет, я вылечу в астрал и не прилечу назад в свое тело. Вдруг будут какие-то серьезные переживания эмоциональные, которые меня напугают и как-то отразятся на моем здоровье. Я, наверное, отвечу на этот вопрос метафорой. Представьте себе, что вы играете в игру жмурки. И когда вам завязывают глаза, вам кто-то хлопает, чтобы вы понимали, куда идти. С одной стороны, как только мы оказываемся в темноте, нам становится не по себе. Какое-то время мы стоим на месте и ориентируемся в пространстве, и начинаем идти на звуки. Кто-то засмеялся, кто-то хлопнул в ладоши, кто-то ударился. Мы идем на звуки, которые мы слышим. Вот в регрессии то же самое, только у вас те триггеры, которые я оставляю для вас, чтобы знать, как вас вести, мы их проговариваем. В ресурсном месте их отрабатываем. И, соответственно, вы с закрытыми глазами, вы не знаете, что там, но у вас есть всегда нечто, которое вас направляет. И если будет очень сильное эмоциональное переживание, вы знаете, что вы не один. Вы не брошены. У вас всегда будет рядом человек, который поможет вам выйти и прожить это эмоциональное переживание. Нельзя бежать. Важно его прожить, пройти. Это как работать со страхом. Можно сколько угодно бояться летать на самолетах, но если ты начинаешь это делать, ты уже перестаешь этого бояться. А есть страх, например, полетов, который а, с чем-то связан. И это не всегда прошлая жизнь. Это может быть... Страх смерти, это может быть страх непрощения родителей, такое тоже бывает. Когда мы не успели что-то завершить в этой жизни и боимся не самой смерти, а того, что не успеем это сделать, что-то важное, которое нам необходимо уже завершить в этой жизни. Поэтому регрессивный гипноз, он безопасен абсолютно, самое главное – доверяться тому проводнику, который вас ведет в этом сеансе. И если вы не доверяете, у вас обязательно все получится. Я работаю до результата. Если у нас в первом сеансе что-то не получилось, и вы не удовлетворены, мы всегда с вами сделаем второй сеанс для того, чтобы полностью удовлетворить клиента. Иногда это происходит из-за внутреннего страха. Ну вот вроде бы мозгом понимаю, что ничего страшного, доверяю проводнику, согласен погружаться. Но внутренний страх настолько велик, что это напряжение сковывает, и образы становятся ломкими, хрупкими, нет общей связи, и человек не осознает, что происходит. Поэтому обязательно нужно будет пройти Второй сеанс, когда человек уже поймет, как это происходит, успокоится и у вас все получится. Не переживайте, если вам необходимо сходить в регрессивный гипноз, у вас обязательно все получится. Выбирайте проводника сердцем и тогда будет все намного проще. С вами была Марина Демидова, семейный психолог-регрессолог, а также консультант по отношениям и целеполаганиям.